Ван Панчман 201 глава Столкновение сил Кто же сможет добраться до него? Не надо смотреть без подписки Ты слышал мастера, так что подпишись Или я испепелю тебя <связь> <связь> <связь> Может быть сегодня я встретил четырех людей превосходящих меня в скорости невозможно непростительно световой кулак чередская вращающая защита ладиновые кольца Ха, так это и есть тот уровень которого может достичь обычный человечешка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 Верно. О, что? Так точно. Я оставляю этот сумайка на тебя. Я должен вернуться, чтобы обеспечить поддержку. О, поддержку? Я сражаюсь не один, знаешь ли. О, -о, -о. А? О Эй, погоди. О, несчастье.